Привет! Рад для тебя вещать. Сегодня у нас интересная тема о том, как же все-таки быстро получать изменения в своей жизни. И будем делать это через две моих любимых темы. Это привычки и работа с родом. Каждый из нас так или иначе внедряет в свою жизнь привычки. И делаем мы это, как правило, ну кто-то более осознанно, кто-то менее. Не так важно. Но что делать гораздо меньше и реже? Это хвалят себя за выполнение, за достижение намеченного действия. Ну, не буду долго перечислять да, о том, как, насколько легче становится выполнять какое-либо действие после нескольких недель повторения. Ну, вот, например, пробежка. То есть, если первые разы было достаточно себя сложно заставлять и там придумал себе даже разные способы, которые помогали мне выйти на улицу и начать бегать, то сейчас когда я уже запланировал, то чуть ли не на автомате, утром, как проснулся, убегаю бегать. То есть уже есть нейронная такая дорожка, которая позволяет без особых усилий ментальной борьбы просто начать делать. И так с любой привычкой. И если я вдруг по какой-то счастливой, точнее несчастной случайности не пробежал с утра, то знаешь, что происходит со мной? Меня начинает коробить коробить от того, что я ее не сделал. Так эти привычки и работают. И более того, для меня было большим осознанием, когда я начал себя за достижение какого-либо действия хвалить. То есть я буквально первые разы заставлял себя радоваться тому, что я пробежал. Пусть это было небольшое расстояние, пусть там немного времени, но я пробежал, я стоял, я радовался, прям нагнетал себя до тех пор, пока со скрипом мой мозг не переключился в режим радости. Пока у него вдруг не проснулось, а что, этому надо тоже радоваться, вот, установил связь. И уже на второй, третий раз уже гораздо было легче. И теперь чувствовать радость после достижения привычки стало гораздо проще, быстрее. И это стало естественным процессом. Более того, когда начинаешь внедрять привычку, и вот тот же бег возьмем. То есть когда я бегу и вдруг чувствую, что устал и хотелось бы отдохнуть, уже закончить, комфорт где сейчас, он приятен. Но наработанная практика, и вот закрепление, позитивное закрепление привычки бегать, рисует в моей голове картину будущего, где мне там очень хорошо от того, что я доделал. И вот это очень хорошо от достижения, гораздо ярче и сильнее, чем ну, 7-минутно хорошо от того, что сейчас остановлюсь. Более того, если я сейчас остановлюсь, я даже буду чувствовать себя не очень. То есть еще хуже, чем до того, как начал бегать. А вот если добегу, вот это будет классно. И есть еще один здесь момент. Наш мозг довольно ассоциативная такая штука. И когда мы осознанно начинаем внедрять привычки и хвалить себя за достижения, подкреплять позитивно, здесь доделали, здесь доделали, здесь доделали, Моз, мозг это все обобщает и начинает связывать некую стратегию достижения цели. То есть представь, ты поставил себе цель и тебя э, тащит туда вот этими приятными ассоциациями в будущее, что вот от достижения ты кайфанешь. Есть еще момент, что во время в самом процессе нужно тоже получать удовольствие. И на это я тоже сейчас обращаю внимание. Что когда бежу, бегу, вдруг чувствую, что что-то тяжело, невыносимо, мысли вообще ужас. Реально начинает заставлять себя улыбаться в этот момент. Потому что все равно мы добежим. Но вопрос только, каким мы добежим. Будем ли мы радоваться процессу, или мы будем просто вести волочить свое непченое существование пока, во все эти 40 или час пока бежим вот. то есть как процесс так и достижение можно позитивно подкреплять и вырабатывать позитивную ассоциацию и самая вишенка на торте да, бонус для тех кто дослушал, дослушал до этого момента и для самых усидчивых это начинать позитивное э, подкрепление делать, связывая их с вашей, с вашей родовой системой. Что я имею в виду? То есть, например, когда я добежал, тогда у меня есть свой особый ритуал. Я начинаю хлопать в ладоши, представлять, как в унисон со мной 126 моих ближайших родственников седьмого колена повторяются э, за мной, тоже начинает хлопать и произносить там фразу варсмана, то есть быть высшим. Да? Фраза может быть любой, то есть у вас может быть своя фраза, то есть можно говорить молодец, отлично, здорово, или мы команда, или все что угодно, да, и вот это чувство единения с родом, оно как раз таки нарабатывает еще и чувство поддержки, и как раз таки позволяет лучше чувствовать род, и вот это чувство опоры двигает гораздо мощнее, и... А, ну и в голове, конечно же, да, то есть хлопаю, представляю рот, что они со мной повторяют И в голове у меня рисуется тоже образ там, этого слова, ворсмана. То есть такое, задействуем и звук, и образы, и внутренние и внешние ощущения, то есть по максимуму То есть особый ритуал, который тоже нарабатывается, тоже который может стать вашей наработанной привычкой И который тоже укрепляет, укрепляется со временем, тоже становится мощнее то есть, эта методика не новая, это еще Тони Робинс во всех своих курсах про якорение, то есть, это так называется штука, рассказывал и рассказывает. И вопрос, что да, вы это все и так можете знать, и все это уметь и прочее, но есть знание об этом, а есть прожитый, наработанный опыт, где уже задействованы инстинкты, чувства, эмоции и много еще, еще чего. И когда это сам проживаешь, у тебя уже есть в голове реальная ассоциация, а не просто информация, что да, там, от достижения цели становится прикольно. Но ты знаешь, что достигая успеха, тебе может стать хорошо. Но тоже не любит чувствовать себя хорошо. А вот когда ты это позитивным действием, через маленькие даже вот эти шаги и победы делаешь, вот тогда это чувство становится просто колоссальным. Вот. На этом у меня все. Всем добра. До связи.